Безработица скоро проглотит всех нас. Очень многие в день этот станут банкроты. И историей станет. Зарплата, аванс. Пенсии не дождутся. Забудут про льготы. Мир меняется быстро, и я это вижу. Но иные не парятся. Лезут в кредит. Знаю тех, кто уже заработали грыжу. Их сожралась система. Ведь это бандит. А забудьте сегодня о завтрашнем дне. Ибо завтра сияет. Может стать невозможным. Для тупых повторюсь. Мы лежим уж на дне. Нужно двигаться вверх. По чуть-чуть. Осторожно. Данное стихотворение вы найдете в сборнике «Цензура». Подписывайтесь, пишите комментарии. Самое главное — берегите себя.